Это ж надо так случиться, чтобы мне да и влюбиться. Чтобы я вот так вот сразу тронул и поддался с глазу. Днем и ночью или дома, а тебе скучаю снова. Не к тебе бы прикоснуться и от счастья не свекнуться.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 Это да все же мило, мы умеем жить красиво. Лишь ты мне очень рада, ты моя Олимпиада.